Всем привет! Приветствую вас на нашей еженедельной встрече интернет-клуба «Начинающих предпринимателей» города Феодокси. Уже... сегодня будем рассматривать тему... О, ура! Подключился я, отлично. Так, теперь сейчас я запущу. Сегодня будем рассматривать дальше тему, связанную с тем, есть ли потребность на вашем рынке, mm -hmm. в вашей теме, которую вы придумали, как ее нужно определить. Да, 10% заговор, ну, 9.5% показано. А вот объявление у них 756 транслируется в 116%. Ну, они могут быть не украинские, а русские, тогда надо посмотреть. И вот у нас Украина, что получается, 416 показов, 10 кликов, опять здесь меньше, 2,4% и 212 объявлений. Вот здесь было бы интересно посмотреть, какие они дают объявления, что у них такой высокий сетя, это очень хороший показатель 10%. Вот. Здесь он тоже хороший, он же больше единички, но было бы лучше, если было бы больше объявления у них 212 штук у них есть в системе и 46 регионов они охватывают что у и них там много хотя это ж может быть отдельно, по поддельным городам да, да. Это, ж, это что значит охват региона это значит что они для каждого региона сделали свое рекламное объявление в том числе mm -hmm. Украина вся это может быть если если можно да Просто. Дальше смотрим, что опять, а? не, не, не. мы смотрим, какие слова они покупают, и здесь, мы, для чего нам это надо, чтобы а, а, проанализировать, может, мы перестроим, смотрим, видишь, у них часы, видно, они в тренде, они покупают аж 4% от всех показов. Часы мужские покупают 2%, умные часы 2%, Купить часы 2,4, часы 1,7, купить телефон, уже сюда надо часы. Часы женские купить в Украине 0.75, продажа часов, смарт это, видишь, тоже часы смарт, да. Купить часы мужские, то есть все меньше. И дальше пошли еще меньше. То есть мы получаем топ по спросу. Дальше мы идем вниз и сразу же получаем эффективные слова. То есть часы, столько-то запросов, столько-то кликов, столько-то сетей.